мой рассказ в какой-то степени исповедь, потому что рассказать кому-то другому свою историю я не могу, только вам, только тем, кто меня не знает. У мамы появился мужчина, взрослый мужчина, ее ровесник, как вы сами понимаете. Обычно девушки моего возраста, а мне 19 лет, в таких не влюбляются, и для меня мои чувства стали шоком, и более того они повергли меня в ужас, поэтому я и пишу сюда, ребятам на канал Кузя ТВ, я не знаю, как мне быть и как с этим жить. Все началось постепенно. Сначала я была осторожна с Иваном, присматривалась к нему, потому что переживала за маму и не хотела, чтобы ей разбили сердце. Лучше бы он оказался подонком, так я хотя бы ненавидела бы его. Злилась бы ревновала, но он оказался полностью положительный по всем параметрам. Красивый, спортивный, современный, при деньгах. Сначала он со мной идет в спортзал, а потом с мамой идет в театр. А на следующий день он нас обеих ведет по магазинам, а через неделю со мной и с моими друзьями мы идем на рэп-концерт. В общем. Личность максимально разносторонняя, и этим шокирует меня, и очень нравится мне. Сначала я своим чувством радовалась, потому что приняла их за чувство дочки к отцу. Родного отца у меня никогда не было, он нас с мамой бросил уже очень давно, а тут такой пример. Но потом я начала замечать, как тянусь к его прикосновениям. А по вечерам, когда мы смотрим телевизор, мама садится по одну сторону дивана, а я по другую, и он обеих нас нежно обнимает. А я не фильмом увлечена, а его теплом, его запахом и тем, как по моим волосам проезжает его дыхание, и когда он смеется над какой-то сценкой. Я слушаю его с наслаждением, открыв рот. Я по каждому поводу его совета спрашиваю, но что самое ужасное, ночами уснуть не могу, ведь я все время только о нем думаю, ревную, представляя, что там у них с мамой за стенкой может происходить, психую. Потому что это моя мама, ведь она его любит, а он ее. И я не имею права на эти грязные и ужасные мысли, тем более, что мама впервые за долгие годы нашла свое женское счастье. Пару недель назад сказала я маме, что хочу съехать. Мол, мамочка, пора мне уже от вас съехать, я ведь уже взрослая, да и стеснять вас не хочу. Она раскричалась, заплакала, сказала мне, что я еще мала, что рано мне съезжать, а вот как появится у тебя мальчик, с которым семью захочешь построить, тогда и съедешь. И Иван ее естественно поддержал. Чувствую я себя все хуже с каждым днем. Я практически не ем, и ночами сплю очень плохо, стараюсь возвращаться домой максимально поздно, чтобы с ним дома не сталкиваться, но ничего не помогает, затянуло меня в него как в болото, и я уже понимаю, что мне от этого никуда не деться, и с этим мне придется жить».